Приветствую тебя на канале Ярик Кислов. Сегодня, как я и обещал в одном из прошлых видео, я распакую мини-фигурку. Притом не просто мини-фигурку, а целый полибэк, то есть такой маленький набор. Как я говорил, мне очень повезло его получить, потому что я участвовал в конкурсе от интернет-магазина Favorite Cubes. В общем, классный магазин, я оставлю ссылку на него в описании, также вот фотографии. В общем, переходите, там много интересных наборчиков. И мне посчастливилось получить один из них, какой вы сейчас увидите. Погнали, и на стол залетает посылка первого класса. Доставили очень быстро, хорошо, вот сегодня забрал, сейчас я ее распакую, беру ножницы, так, надрезаю, Ва. и достаю оттуда. О, там еще в мягком пакетике. Вау! Вот такой вот замечательный полибэк по Marvel. Вот, сейчас я его открою и покажу. Marvel Avengers. Вот здесь Железный Человек вместе с его воспомогательным оружием. Вот, все инструкция, такой классный полибэк. Сейчас я распакую и покажу, что в нем и как. Блин, на самом деле <палибэк> полибэги не так уж легко достать. И даже как-то жалко вот, портить упаковку. Я, наверное, открою снизу, постараюсь аккуратно, чтобы ничего не повредить. Так резать я не хочу елки ага вот так ну более-менее нормально вот так и вау вот здесь вот Ой. детальки Ой, так немного рассыпались сейчас все соберу вот детальки и маска Железного человека вот такая вот очень крутая. Она еще поднимается, снимается. Вот торсик, ноги здесь белый костюм человека э, Железного человека. Сзади есть принт, а ногах сзади нет принта. Ну в принципе нормально. Вот такой вот торсик, а вот голова Железного человека Тони Старк. Вот здесь он есть в маске в Электро и есть просто. Ну, я, наверное, пока что надену электромаску. Вот, и еще есть такая маска. Так, здесь очень много интересных деталек. Вот интересные, вот такое вот крепление на две стороны полезные. Даже вот техника некторы есть, вот такие детальки. Также детали на бок, на один пин. То есть вот так вот их надевать тоже очень экономит место в постройках вот ну огоньки всякие прикольные решетки вот это вот классная прозрачная деталь Ой, самое да клевое то что здесь есть специальная деталь для депозирования прозрачная то есть вот на нее можно ставить фигурку и вот допустим железный человек летит на своем супер костюме вот сейчас я это все дело соберу и покажу. Вот такой вот очень классный набор у меня получился, здесь Железный Человек, Тони Старк в своей маске, вот ее можно закрыть Летает с помощью очень интересного вот этой прозрачных деталей, которые для позирования То есть его можно и так повернуть, и по-всякому, можно рукой водить, то есть разыгрывать сценки И также здесь его вспомогательный вот такой вот робот, прикольный на гусеницах Вот он может двигаться и здесь у него огонек набор очень классный также очень много запасных деталей при том даже полезных деталей то есть вот опять же таки вот эта деталь классная вот это огонек вот коннектор прозрачные детали в общем очень много хороших полезных деталей и набор сам по себе еще раз говорю очень очень классный спасибо еще раз огромное магазину favorite cubes опять же таки ссылка на них оставлю в описании вот, вы тоже можете получить такой классный подарок. Ну а на этом все. Всем спасибо и всем пока.